Всем привет! Мангалы и дровницы – вот они, новые модели 2022 года. Мы сделали их полностью разборными. Каждая модель имеет чехол для хранения. Дизайн смотрим, выполнен на лазерном станке. Он же создает дизайн любой сложности. Мандалы и поленницы легко собираются. Некоторые мангалы снабжены специальными подставками для хранения посуды, а также полками для угля. Полени при этом хранят рядом в дровницах. Добавил